Когда мешанина в голове, ты просто понимаешь, что в голове куча мыслей. Почему приходят эти мысли? Мысль появляется, когда появляется новая ветка реальности, когда появляется новое пространство вариантов. То есть раньше жил вот так, а теперь появляется возможность пожить вот так или вот так. И мысль это показатель того, что Появилось что-то новое, какое-то новое пространство, какое-то новое движение. И для, если таких мыслей слишком много, они мешают жить, их нужно, вот эти мысли, провести через действие, то есть через осознание вот этих веток реальности, новых пространств. Ты просто берешь мысль, которая появилась у тебя в голове, и задаешь себе вопрос, буду ли я что-то делать по итогу пришедшей мысли. Ну, то есть появилась мысль там ехать, так, едешь на машине, перекресток, да, новое пространство вариантов, новые вот раз, налево, прямо и направо. Если ты будешь сомневаться и туда, налево, направо, нет, ну, ты, ты реально да, попадешь в аварию. Что нужно, ты что делаешь, да, ты подъезжаешь, ты пока едешь к этому перекрестку, ты уже внутри себя принимаешь решение, как ты будешь ехать. Прямо направо и ты простраиваешь новый путь, а все остальные пути ты отметаешь, то есть ты принимаешь выбор, ты принимаешь решение, совершаешь выбор.